Всем привет! Вы на канале НБ Фитнес и с вами я, Бовт Наталья. Сегодня у нас занятие с бодибаром, но не расстраивайтесь, если у кого-то его дома нет, вы можете заменить гантелями. Я буду показывать и такие, и такие варианты. Итак, начнем. Делаем глубокий вдох, потянулись вверх, на выдох расслабились, еще раз вдох, вытягиваемся, выдох, и еще раз вдох, вытягиваемся, потянулись одной рукой, живот в себя, вторую, еще одна, Вторая снова. Потянулись двумя. Хорошо. В одну сторону. Круговые движения корпусом в другую. Еще в одну. В другую. Еще в одну. В другую. Снова в одну. В другую и по кругу. В одну. По кругу. В другую. Еще. В одну. И в другую, хорошо сделали глубокий вдох потянулись, на выдох руки перед собой разворот в одну сторону в другую, еще живот подтянут напряжен руки сильные по три раз, два, три еще снова последний Хорошо. Ну, выдох в одну. Выдох в другую. Лопаткой тянемся в одну. Лопаткой в другую. Еще в одну. В другую. Снова. Сделали вдох. Потянулись. Руки в стороны. Снова вдох. Выдох. Пружина. Хорошо, сделали вдох, потянулись, выдох, наклон вперед, руки в стороны, вниз, подъем, снова. Оставили, ноги пошире, в одну, подъем, в другую, подъем. Разворот, пружина. Выравниваем ногу к себе. К себе. Еще разворот. Четыре, три, два, один. Переезжаем, пружина. Выдох. Выдох. Вверх. Вверх. Разворот. И снова вниз. Поглубже. Еще. 4, Три, два. Один. Переезжаем в одну. В другую. В одну. В другую. Остаемся по центру. Округленной спиной потянулись. Вверх. Подъем. Плечи. Назад. Сделали вдох. Потянулись вверх. И на выдох. Рассадились. Размяри ноги в одну, в другую сторону. И переходим непосредственно к упражнениям. Ставим ноги чуть шире, чем на ширине плеч. Выполняем становую тягу. Плечи развернуты, спина прямая, живот подтянут. На два счета. Опускаемся вниз, на два. Подъем вверх. На два. Вниз, на два. Вверх. Продолжаем. Хорошо. Колени сгибаем не сильно. Зато делаем хороший наклон прямой спиной. Хорошо. Еще два раза. На три медленно. Раз, два, три. И резкий подъем. И на каждый счет. Остаемся внизу. Подъем до половины. Восемь. Топ. Подъем на грудь. Вверх за голову. Ноги чуть шире и стопы слегка разворачиваем на 35-45 на градусов. На два счета. Присед вниз, на два, вверх. Хорошо, показывая боком. На два. На три медленно. Раз, два, три и резкий подъем. Раз, два, три, резкий подъем. На каждый. Хорошо, подъем на одну ногу, на вторую. Остаемся на правой ноге, приподняли левую и присед на одной. Размери ноги в одну, в другую сторону. Бодибар вверх, на грудь, опустили на два счета. Вверх, на два, вниз, локтями. Плечи не поднимаем. Еще четыре. На три, раз, два, три опустили. На каждый выдох. Задержали и пружина от кубка до груди. Легкий присед, легкий наклон. Перед грудью. На два. К себе. На два. Вперед. На два. К себе. На два. Вперед. Еще. Показываю боком. Еще четыре. Поясницы не прогибаясь. На каждый счет. Выдох. Выдох. К себе, к себе, еще, еще восемь. Топ, подъем и от груди на два, вверх, на два, вниз, на два, вверх, на два, вниз. Старайтесь руки до конца. Вверху не выравнивайте. В локтевом суставе не оставляем. Еще четыре. На три. Раз, два, три. К себе. И на каждый счет. До половины. И пружина наверх. Топ. На грудь. И опустили на пол. Подъем. Плечи по кругу назад. Делаем глубокий вдох. Вытягиваемся. Выдох. И еще раз. Вдох. Потянулись одной рукой. Вытягиваемся второй. Еще одна вторая, потянулись двумя и на выдох расслабились, размери ноги в одну, в другую сторону правую к себе и левую сделали вдох потянулись вверх выдох, и еще один подход ставим ноги чуть шире, чем на ширине плечи выполняем становую тягу плечи развернуты, спина прямая, живот подтянут на два счета опускаемся вниз, на два подъем вверх, на два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 на каждый счет. Остаемся внизу. Подъем до половины. Восемь. Стоп. Подъем на грудь. Вверх.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 Вторая. Потянулись двумя. И на выдох. Расслабились. Размери ноги в одну и другую сторону. Правую к себе. И левую. Сделали вдох. Потянулись вверх. Выдох. Для следующего упражнения снова берем бодибар. Стали ноги на ширине плеч. На грудь. Вверх. За головой. Классический присед. На два. Вниз. На два. Вверх. И показываю боком на два, еще на три медленно и на карты еще. Подъем ноги. И пружина. Живот подтянут повыше. Еще выше нога. Стоп. На два счета. Вниз. На два. Вверх. Еще на два счета вниз. На два. Вверх. На три. Медленно. На раз. Два. Три. Подъем. Подъем. Восемь. Остались внизу. Удерживаем. Пружина. Подъем. На два счета вверх. На два прямую ногу опустили. На два. Вверх, на два, опустили, на два, вверх, на два, опустили. Продолжаем. На каждый восемь. Живот потянут. И пружина. ноги в одну, в другую сторону. Бодибар вверх, на грудь, опустили. Берем хватом на ширине плеч. Руки на уровне груди, на два. Вверх, на два, на грудь. Локти обязательно вперед. Еще четыре. На три. Раз, два, три. Опустили. На каждую. Стоп. До половины и пружина вверх. Выравниваем за голову. Локти плотнее к себе прижимаем. На два счета. Вверх. На два. Опустили. Вверх. Еще четыре. И на каждый. Выдох. По три раз. Два. Три. Стоп. На грудь опускаемся вниз. На два. К себе. На два. Опустили. На два. К себе. Спина прямая. Головой тянем позвоночник вперед. Живот втягиваем в себя. Еще четыре. Руки вдоль корпуса. Три. Плечи разворачиваем. Два. Каждый раз лопатки собираем. На три медленно. Раз, два, три. Опустили. Раз, два, три. Опустили. Продолжаем. Еще. И на каждый выдох. Задержали и пружина вверх. Топ. Хорошо. Меняем хват и прорабатываем бицепс. Выдох. Еще так же. Еще четыре. На два счета вверх. На два опустили. На два вверх. На два опустили. До половины в До К себе. Хорошо, удерживаем перед собой и бросок вверх. Еще так Топ медленно опускаем вниз, Медленно поднимаем вверх И последний раз медленно опускаем вниз Положили на пол Подъем, плечи по кругу назад Сделали глубокий вдох Потянулись вверх На выдох, расслабились И еще раз вдох, потянулись вверх На выдох, руки за спиной, плечи назад Подъем Живот в себя Руки перед собой, толчок назад Собрали в кулак, снова назад правое на плечо, отталкиваем локоть, живот втягиваем, затем за голову, и тоже со второй, назад, и за голову, сделали вдох, на выдох, расслабились, размяли ноги в одну, в другую сторону.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 Подъем ноги. И пружина. Живот подтянут повыше. Еще больше нога. Топ. Левая нога впереди. И на два счета. На три. Раз, два, три. Подъем. Остаемся внизу. И пружина. Переносим вес тела вперед. И напряженную ногу. На два. Вверх. На два. Опустили. Зажимая ягодицу. Поднимаем ногу еще. На каждый. Восемь.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 на каждый Стоп. до половины и пружина вверх За голову. Локти плотнее к себе прижимаем. На два счета. Вверх. На два. Опустили. На два. Вверх. На два. Опустили. На два. Вверх. На два. Опустили. На два. Вверх. Еще четыре.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 и на каждый выдох. Задержали и пружина вверх. Стоп. Хорошо. Меняем хват и прорабатываем бицепс. Вдох. Еще также Еще 4. На 2 счета вверх, на 2 опустили. На 2 вверх, на 2 опустили. До половины в бассейн. к себе хорошо, удерживаем перед собой и бросок вверх. Еще так же.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 для следующего упражнения опускаемся на коврик. И нам также нужен бодибар. Прорабатываем мышцы живота. Опускаемся вниз. Бодибар вверх. Ноги на весу. Хорошо. Опускаем ноги в диагональ. На выдох. К себе. Вперед. Вперед. Оставили правой ногой, достаем бодибар, стоп и бодибаром тянемся до стопы. Собираем ноги вместе. Опускаем в диагональ. На выдох. К себе. Вперед. Оставили. И левой ногой. Восемь. по до стопы. Собираем две ноги, опускаем бар и ноги в диагональ. Вдох, поясница прижата и вверх, выдох. Вдох и вверх, выдох.